Этот мир нереален, я давно это знаю. Мы среди фейковых зданий куда-то ходим кругами. Этот мир нереален, я давно это знаю. Мы просто дивки на зале и смотрим целыми днями на нашу жизнь. Это же кино в 7D, yeah. будто бы живу во сне. Yeah. Все не на него поверяют. Это же кино в 7D. Буду больше живу во сне. Я. Все не на Генщик акробасы, мини держит учёный псих К этих фильмам уже привык, очень жаль, что новых не завезли Я открываю комба а типа в кола Что будет дальше, помню, что? но я не кину спойлер Недооценён как юкер, но я не опускаю руки Фу. Рядом со мной мои брон 7 ноября весь мир вокруг. И друзья всем с Туда сюда прошу не разбуди меня. Буду а, монеты, но я не бросил. Видео в трендах целую кваси. Новый не мы редко заводим, но я не на Мы на экране проводим всю нашу жизнь. Кто-то смотрит за нами, Она снимает скрытая камера. Живу нереально, буду боев в сказке, не грамма обмана Ну-ка, призмоляю, стал нет криминалов Всё сделали сами, свой первый лям поднимаю словами Боли алкоголя вместе с тусином Если мы трепим, то трепим сильно Делаем музыку сильный, И тогда точно, мы тут зависнее У пятнадцати мира, забрал весь свет, кэдэфа Завтра я еду в МСК, сияю до МДСК Литья, ёлки, флак, детка, давай полетай Я нужду большие города, со мной сейчас в Севенфа Жизнь сюда матрица, поверю я в ней, тот черный с таблетками меня сопляц читает рэп, что тут деревья качали мне там детками этот сон. Учил себя как усик массаж, резать, резать шпалы, шпалы. Я плебар как Бардос. Верни реален, я давно это знаю. Мы среди фейковых зданий куда-то ходим кругами. Этот мир нереален, я давно это знаю. Мы просто сидим кинозале и смотрим целыми днями на нашу жизнь. Это же кино в семь дней, будто бы живу во сне. Во сне. Yeah. Все не на него поверь. Yeah. Нереально, как всем. Помышать, yeah. yeah. не верю своим ушам. Yeah. Легендарнейший коллаб. Поставьте лайки пацанам. Где yeah. ремастер всей этой жизни? Yeah. Сколько багов надо пофиксить? Yeah. Вижу каждый ломанный пиксель, посмотрев на все ваши лица. Yeah. Yeah. Все не на него поверь, нереально, как сим. Yeah. Yeah. теперь это точно конец.